Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришел инструмент для того, чтобы проводить кабельные работы, а именно сетевое обеспечение вашей квартиры, производства и так далее. Обжимать витую пару, либо прокладывать телефонный кабель. Данный инструмент универсальный, предназначен для обработки как кабеля, так и обжима соответствующих розеток и поставляется ходя из вариантов поставки. В данном случае этого не универсальный, как говорил, для витой пары, сетевого обслуживания и для телефонных кабелей, розеток, чтобы проводить внутри квартиры, дома, предприятия. То есть я представляет данный инструмент, сейчас мы его распакуем, поставляется вот в таком варианте, помимо обычного серого пакета, который доставляется из Китая.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 для двух вариантов применения для витой пары и для телефонного кабеля и вот здесь вот продемонстрировано инструкции, что данный инструмент может делать и может быть я даже и покажу как это приблизительно на одном из примере. здесь есть зацеп чтобы удерживать в нерабочем состоянии, когда он у вас хранится здесь вот у нас представлено инструмент для обжима обычных розеток витой пары и розеток под телефонную связь дальше этими ресами, если вам необходимо оголить провод избавиться от изолятора на определенную длину все это здесь возможно сделать также здесь возможно выполнить обрезку изолятора витой пары наружную, вот. Эту. но обрезает только круглые есть еще плоский вариант кабеля а здесь благодаря этому варианту обрезает непосредственно кабель то есть можно полностью его обрезать на определенную длину там чуть-чуть исходя из размеров все выполнено из металла за исключением ручек ручки как обычно пластиковые чтобы в случае чего вас не ударил током иногда и такое бывает ну и давайте сейчас посмотрим как этот инструмент работает и продемонстрирую вот я на этом вот части кабеля как зажимает эту розетку. Да, существуют различные обжимные варианты витой пары. Сейчас я вставлю рисуночек и вы можете наблюдать, убираете один из вариантов. Итак, приступаем как у нас данный инструмент осуществляет работу с кабелем и обжимом витой пары. так я вам продемонстрировал инструмент благодаря которому вы можете проводить сети как обычные витой пары так и сети телефонии для того чтобы обжимать провод и зажимать розетку для использования каждый делает свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал информацию предоставим вашему вниманию для ознакомления всем спасибо за внимание кому это было полезно